С мамой по дорожке милый стриж Маленькие ножки не спешат Только знай себе твердят Топ-топ, очень нелегки В неизвестность первые шаги А в саду дорожка так длинна Прямо к небу тянется она Топ-топ, топ-топ, очень Первые шаги Топ-топ, скоро подрастешь Ножками своими ты пойдешь И сумеешь, может быть, пешком Землю обойти кругом Топ-топ, время не теряй До скамьи без мамы дошагай Обойди, прохожий, стол. Видишь, человек идет большой Топ-топ, топ-топ, очень нелегкий Топ-топ, топ-топ, первые своими ты пойдешь будет нелегко малыш подчас час начинать все в жизни в первый раз топ-топ топ-топ очень нелегки топ-топ топ-топ первые шаги